А если там свищи? На самом деле, Наталья, на самом да. деле я бы так и сделала, если бы я он у меня не, окон, не выкрутился. Просто. Но у меня он выкрутился. Да, я его выкинула и подумала, что хорошо, что он сегодня выкрутился. А. И я зато на 4 месяца раньше его переставила. Но в любом случае я очень расстроилась, потому ну, что потеря любого имплантата, хоть у меня в общем слава богу не не небольшой его. процент. А да? не в общем о, лечение о, заглушенных переплантитов такое: открыли, посмотрели, что-то промыли, если как бы совсем что плохо убрали, если хорошо, я ставлю формирователь. Я, сразу. я не оставляю, вот, чтобы дырка это была, если ну, я. я же же ну, опять же как бы, если я потрогала и он нестабильный то и лучше это, чтобы... убирать. Ну, вот, я, то, я вот. если вижу. нет, я сказала не трогать, если вы посмотрели, что там, там да, да. Говорят, кость, да, можно постучать по нему зуб послушать. Звенит, не звенит. Просто да, я с вами согласна. Быстрее Что решить эту вести? ситуацию и не растягивать пациенту никакое-то. Я абсолютно согласна. Я просто только начала, вы меня так это подхватываете <сOR> все. <сOR> <сOR> <сOR> я в этой ситуации ставлю ФДМ. Да? Хорошо. В общем, и хотелось бы остановиться тогда вследствие вот этих мы закончим наши перимпландиты, которые случаются до... Начало ортопедического этапа или второго имплантологического, у кого он присутствует. Мы поговорим немножко об общих причинах и системных заболеваниях. А, какие наши враги? Есть на сегодняшний день. Все наши пациенты на сегодня живут в условиях мегаполиса. Очень мало кто из них живет на зеленой травке, да, питается правильно, не испытывает стресса и так далее. Так далее. Вот. Самый наш большой враг – это заболевания эндокринной системы, потому что там все гормоны, которые контролируют минерализацию костной ткани, костное формирование, остеозамещение и регенеративные процессы. Естественно, даже нам может быть иногда не так страшен сахарный диабет, да, какой-то более компенсированный, когда мы получаем заключение. У меня есть пациенты с цифрами 18, 24 и так далее, с помпами. Я... Да. с помпами. Да, у меня есть такие пациенты, потому что они нервничают, они едят, делают нехорошо в общем себя ведут. Но у меня нет другого выхода, иногда я их перу, конечно, ругаю, но ходят они с этими имплантатами на уже многие годы с нагрузкой. И все, у них более-менее ничего, если бы они еще зубы чистили при этом. Да, он мне пишет, что форма имеет место какой-то компенсации. Честно я вам предупреждаю, всех остальных я просто... Я им отказываю, потому что если человек не мотивирован, он себя не может взять в руки, немножко сократить да, какие-то нагрузки физические, нервные для того, чтобы подготовиться к этому вмешательству, не, не может привести свою диету в какое-то положение, не может упорядочно употреблять свой инсулин или да, инсулин замещение какое-то, и он в этом случае имплантации не подвергается, с моей точки зрения потому что он не мотивирован для нее. У меня была первая моя пациентка с таким, это было в 2009, нет, году, это была моя первая пациентка с сахарным диабетом, инсулинзависимым, с высокими цифрами, с очень. потому что второго типа мы там оперировали, все делали, а вот она с детства болеет, да. Она очень взрослый и очень уважаемый человек, она профессор, преподаватель финансово экономической академии у нас. Она категорически не смогла пользоваться бигельным протезом на нижней челюсти, на верхней челюсти у нее не было денти И ей требовалось заместить 4 маляра с двух сторон имплантатами. Она 4 месяца за мной ходила с просьбами и вот пока она себя не взяла в руки она была мотивирована она все сделала, она сократила цифры до 9 она получила заключение о компенсации после этого эндокринолога. вот она, это человек, который хотел она его постоянно употребляет, да, она с детства там современные препараты, я честно говоря даже не знаю, они очень хорошо у них эти коробочки с кучеками, помпами и так далее, у них все сделано там, не, там, там новая не форма. Там синтетическая производная. Я знаю, что они с помпами у меня почти все есть, да, есть помпы. У меня, у меня почти у меня, все да, пациенты с все помпами. Входят. Мы не эндокринологи. Мы с И вами должны, э, э, беря не такого не пациента не на лечение, получить заключение эндокринолога. Я настаиваю у всех пациентов на, с этой проблемой. Но она работает, у нее нет нейропатии. У нее, значит, большой потенциал компенсаторного организма. Вы не забывайте, что она заболела не позавчера, когда вот у нее как раз, а она э, э, дотационная, у нее механизм с детства, у нее с 13 лет, с начала э, первого гормонального созревания вот этого Поэтому мы эту конкретную пациентку разбирать не будем. У нее, слава богу, все хорошо. И, да, ей был здоровье, она великолепно работает. Может, она нам еще где-то пригодится. Никто этого не знает. Я еще раз, точнее, я говорю за себя. Вы можете вести свой прием так, как позволяют вам ваши да, условия. Я жду всегда заключения эндокринолога. В редких случаях, когда пациенты находятся в другом городе, о том, что мы планируем что-то, я хотя бы по телефону пытаюсь тогда связаться с эндокринологом, чтобы получить какую-то информацию полноценную о картине эндокринологической с его точки зрения. Я не эндокринолог, и я не должна разбираться во всех нюансах, и во всех тонкостях каждый день появляются какие-то препараты на рынке, какие-то новые методы диагностики, различных патологий. Мы не говорим сейчас об этом. Мы говорим о том, что мы должны очень настороженно брать эту группу пациентов и говорить о компенсации. Естественно, в форме декомпенсации никакой имплантации быть, речи быть не может. А, опять же, в сторону империи имплантитов их какое то плохое поведение да, нарушение э, стресса да, о том что говорить, может привести к переимплантитам на этапе да, до ортопедической конструкции как и после конечно же потому что да, вот мы сегодня обсуждали что наши пациенты выходят в город в свет начинают жить, пользоваться всеми этими, же, с ними происходят разные припяти, коллизии жизненные, не только со здоровьем, поэтому э, судьба у каждого имплантата может быть очень индивидуальной. Что из общих и э, системных заболеваний нас очень должно настораживать? Это любое заболевание щитовидной железы, на самом деле, тиреидиты, э, стереозы и все-все вот все с этим связано, потому что парад гормон контролирующий да? минеральный обмен э он важен в этом случае если пациент приходит и говорит вот я 10 лет там эльтероксин да вот этот препарат они пьют э принимаю и э э у меня все хорошо если прекрасно чувствую я говорю очень хорошо а можно мне доктор напишет как у вас дела и мы посмотрим, я же не отказываюсь. То есть все замечательно, только принесите заключение, потому что они очень хитрят. Это пациенты вот эти эндокринологические, они же еще эмоционально лоббильны очень зачастую. И они из тебя начинают вытягивать эмоции, что ну вот вы поставьте, вот у меня зубов нет, а съемный протез я носить не могу, а я вам потом справочку принесу. Ну, как бы, да, вы помните, вы отвечаете за то, что вы делаете, поэтому без заключения с ними работать нельзя. В заключении доктор должен вам разрешить а, имплантологическое лечение. Прямо так, имплантация богов вот, показана. Показано, не противопоказано. Вот, э, да, мои коллеги пишут, имплантация, лечение там численно области тролля не противопоказана. Ну, если это, вот опять же, пациенты с системными заболеваниями группы риска, обязательно. Ну, обязательно. Да. А если бы здоров, ну, практически, считается да, есть какие-то требования? Вы же знаете, что у вас в клинике он подписывает информированное согласие, да? Вы читали ему информированное согласие на имплантацию в своей клинике? Там не есть строчка у всех, абсолютно что он сам несет ответственность за предоставленную информацию о своем здоровье. Он захотел, но побеспокоился. На сегодняшний день мы работаем в коммерческой медицине. Вот у меня я работаю на Невском, у меня есть там возможность отправить по ОМС, и тут же мне сделают любые анализы, потому что да, это бесплатно, пациенту никуда не надо ходить, ему удобно. Это большой поликлинический комплекс.